Они выбирают участок по все, взимают аренду, взымают аренду, штрафные да. санкции, а потом передают документы в суд, и когда человек убрался на участке, ему просто взимают участок. Класс! Супер бизнес. Разлив нефти зафиксировали и назначили штраф именно вам. Да это с вас надо штраф взимать. Э? Как всегда, второй участок выделен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 Ай, ты мой маленький. Схватило голоса, да, позвать нас? Сила к воле, к жизни есть. Значит, Эй, товарищ, спасибо, скажи, постом виляет. О, тем более. Как ты тут живешь? Непонятно, что это, то ли мазут, то ли нет. Так у вас тут, получается, приют для грибов, ягод, да? да? А грибы же это животные, приют для дикоросов. Да хватит жрать-то уже. Куда еще? Пу-пу-пу! Фу, фу фу нефтегаз не добрался. Черная ягода, черная нефть, черный приют, черная администрация. Новый участок для приюта. Опа! Слушай, а мы тут детали от капитана не найдем, я так понял, мусорка от слова мусор. Погоны надо. Слушай, не зря приехали. Пса спасли, погоны нашли. Кто у нас недавно в звании капитана ушел на пенсию? Сорвали. Что, с собой заберешь, что Трофей? На приют повесь. На дверь, на вход в приют. Типа не входите, злая собака, откусит вам погоны. Да. Мешки с погонами капитана. Погоны капитана. Че, служить пойдешь? туда? Нет. Нашли погоны капитана. А где сам капитан? <свист> а может вот здесь вот дырочку сделать и это будка получится? Че ты? Че ты? Че ты? Че ты? Где хозяйка? Где хозяйка? А? Жесть. Вот. Реальные катакомбы. Палатку можно поставить. Да, и бардовский фестиваль устраивать. Да, если приедете, не заблудитесь в мусорке. Всем привет, мы на участке приюта Берегиня. Это второй участок, точнее два участка, номер 4 и номер 13. Максим, подскажи, что тут вообще происходит? Весной ранней здесь нам позвонили знакомые, сказали, что тут работала тяжелая техника. Слеби техники видны. Вот даже сейчас. Мы когда начали ходить, смотреть, где эта техника ездила, увидели ямы. В одной из ям был разлив нефтесодержащих продуктов вот здесь. Угу. И за это нас опять хотят оштрафовать. По сути, вас уже оштрафовали, ну, да? да? Протокол этот, акт, протокол составлен? А, акт осмотра был, сюда приезжали земельщики. Угу. и составили акт. А кто составлял? Тот же Садыков, нет? Нет, это вообще другая. Роспотребнадзор, что ли. А вы за эти два участка сколько платите в год? Это я не знаю, это Кангелине вопрос. Ну, насколько я слышал, 800 тысяч в год, да? Ну, вроде что-то такое, да. Сумма тут к миллиону. А... а по сути территория не огорожена, здесь дороги проходят через ваш участок? Через участок идет дорога к городскому овощехранилищу. Угу. То, что должно быть проезжей частью до этого овощехранилища, там Бесшумный, простой. Алло, подожди, сейчас подойду, не умрет сейчас? Щенок трубу проводится надо идти спасать. Где, здесь? Там. Можешь не обязательно. Я не добежал? до него. Веревку надо. Как спуститься? У меня веревка дома. И никак не спуститься. А удавка тоже дома. В приюте. Ну сейчас можно удавку из поводка сделать. Отлично. Так. Я сейчас попробовал туда залезть. Куда туда? А, нет. Ну. А, нет. В смысле залезть? Да. Даже невозможно залезть. А, Только застрянешь. О, придумал. Чё? Я придумал. Че? Я все рогатину сделаю. Кого? Рогатину. Вот я что я хочу сейчас сделать. И что это виллы дадут? Мы сможем на голову ему одеть или куда угодно. Еще одна труба. Да, строили же что-то. Как строили? А если ребенок упадет? А что тут ребенка делать? А тут так, уже... Я с своим детстве знаешь, какие дебри залазил. Ладно, это мы Не оставим. А чё мне лопата? Чё, трубу выкапывать нам? Может, это реально МЧС позвоним? Да в Сейчас, Сейчас пытаемся соорудить петлю вместе с рогатиной. Попробуем его достать оттуда. Если не получится, будем 112 вызывать МЧС. Бесил почти. Ну скулил, скулил он, мы его нашли по звуку, скулил он. Сейчас будем доставать его оттуда. Тут кроме этой трубы. Еще вот здесь вот труба. Вот я ее завалил. Вот точно такая же труба. Там никого. Сюда, в принципе, может и ребенок упасть. Вот тут еще одна такая труба. Тоже ее прикрыл. Вот она металлическая. То есть диаметра. Не знаю сколько. 20.40. 40. сороушка короче сюда реально может это ребенок угодить запросто вот так завалил это все возможно тут в кустах еще где-то есть так что если будете в лесу ходите осторожно так и чё да нет там сейчас из этих поищем тут сейчас чем придумаем Думаешь, девочка? Детенка Детенка Макс, А. ведро такое поможет? Да, ведро тут вообще не поможет Надо рогатину Палку с рогами на широким. Люсю! Я это, сумку нашел? Иди сюда. Сумку видите? Коробки. Может, в сумку его засунуть? Вот такую сумку нашел. Нет. А что, уже сделал? И все? Сейчас мы достанем. Так, у нас вот это туда светил мне. А чем? Ага. Сейчас мы его в логотип засунем. И что? И надо будет очень-очень-очень быстро его поднимать. Фига ты, спец. Ага. Так. Сейчас. Понял. Давай. Ай, ты мой маленький. Не отпускай, не отпускай. Тихо, тихо, тихо, тихо. тихо. Возьми его на руки. Он воняет весь. Да? Конечно, он там все не в говне. Срал, сосался туда, да? Все, пойдем гулять? Пойдем, пойдем. Пойдем а? погуляем. все нету. Пошли. Ой, какой уть какой. Виз. Тихо, тихо, тихо. Он ему дышать нечего, осводи а его. Не, она не натянута. А? Все. Вон еле идет. А, а беляши... Ай, не, не осталось? Нет. Иди, иди. О, бедняжка. Вот так. Еще на весь. Ага. Долго он там видать был? Ага. Суток трое, наверное. Схватило голоса, да, позвать нас? Здесь истощенный. Ну, он бегает нормально. Даже сопротивляется. Давай отвезем. Надо за вот. И, вот сумка, он. сумка есть. И сумка мы его? Сумка есть. Сумка есть, давай в сумку его. Да Да, он весь провонял. Конечно, вот он сколько он там лежал, как ты думаешь? Ну, маляшка, гуринга. Ой, он совсем маленький. Да. Ну да, он тут пару дней лежит. Воды нету? Есть. Давай нальем. Ну, сзади. Ангелин, принеси, пожалуйста, воды. Емкость здесь есть, я принес. Сейчас, подожди, я тут завалю эту. По плитам под плитами жил, да? Да, они тут нет, тусовка под плитами. Все там. Ну, двигается вроде. Очухался. Фадники. Слаб, все. Конечно. Лапку он не двигает. Своих ищет. Ну ладно, колму чую, он сюда сразу побежал. Иди сюда. Ой. Вот-вот, а? емкость. Иди сюда. Ну куда ты, блин? Спротивляется, а. Все, наливай. Нет ты прячь он сразу сюда пошел целенаправленно прям ангели бегал иди сюда давай давай давай найди воды попей вот во, во. сразу же что отпускать его зачем пускай подожди в, в это, так мы... пускаем возле воды побудет и все так он не хочет Фу. ладно захочет сам пойдет может в больницу отвезем а? Ну что его таким оставлять? Да нормально он сейчас сосходится. Все, сейчас он к своим пойдет, видишь? Сила к воле, к жизни есть. Знаешь, а? ну. Ты спасибо-то не хочешь хотя бы сказать, а? Эй, товарищ, спасибо скажи. Постом виляет. Да, тем более. Так ты тут живешь. <свят> Эти вы Этим красавицы. Своим пошел. Так он сразу направленный пост туда под плитой. Целая семья там под плитами живет. Ваш там. <свят> Ваш там. <свят> тут миска стоит. Кто-то смотрит за ними. Валя. Ага. -а -а. Ну, не пахнет, конечно. Иди, иди. Иди, мой хороший, иди. Чего? Я ж тебя не трону. Что, не успеем закупить, да? Тут у них катакомбы прям. Ну, мы уже не успеем. Ну, вот водичка тут у них есть, так что все нормально. Чего, не будем его никуда везти? Он вон там сидит, у него свое место. Уторал, уже услышал, когда вышли. Как это. Я ничего не пойму, орт, а я такая, Макс уже ржет надо мной. Я говорю, он меня позвал, я говорю, мне показалось, что кому-то нужна помощь. А вот видишь, без тебя бы поехали, мы бы не обратили внимания. А ты, а ты обратила. О как. Да, без, Ангели, без ангелина мы бы не услышали его. Угу. Мы же пошли сразу по делу. А материнское сердце, видишь? Сработало. Тут какие-то черные копатели постоянно роют. Но обычно такие вот ямы вырывают, это чтобы найти золото. Здесь же, видим, идет, не знаю, добыча нефти кустарным методом. Даже не кустарным, а это методом разрывания почвы. То есть вот, вот такие вот какие-то разливы нефти. Ну, как Максим говорит, тут нашли бочку с нефтью, а бочку саму сдали на металлолом. Непонятно, что это, то ли мазут, то ли нефть. Видно следы тяжелой техники, весь участок перерыт, как будто искали золото. здесь тоже следы тяжелой техники тут прям след видно от протектора то есть заезжал подъезжал сюда кран и вот здесь вот копал вот такую вот яму яма вся в нефти как нефть вот сюда попала, вообще непонятно. Это получается, вот отсюда подняли грунт туда и нефть сверху вниз стекала. Ну, нефтепродукты, я не знаю, что это такое. Вот тут еще одна яма вырыта. Траншея. Весь лес перерыт. Какие-то окопы прям. <с 2> тут еще один разлив. тоже что-то копали непонятно чем копали и вот вдоль вот этих деревьев тоже что-то все копали-копали очень много накопано тут прям целые траншеи тут тоже какие-то курганы что-то все разрыто здесь ковшом копали а вообще мне это напоминает несанкционированную свалку потому что здесь полно мусора это курганы непонятные здесь куча мусора в перемешку земли сам мусор валяется Вот какая-то гора, гора прям с мусором. И в конце у нас тут сбоку по лесу и сапог. Вот еще один какой-то, еще одна какая-то яма. Вообще непонятно зачем их роют, такие глубокие. Вообще похоже на какую то э, реальные окопы, потому что я такие видел только на, на играх страйкбола. То есть в такой окоп как раз вот человек помещается. А тут что-то странное вообще. Тоже какой-то окоп непонятно арматура какая-то, тоже все перекопано, после войны, все, вот эта ямка очень давно развивалась, уже поросла вся, зачем она вырыта или еще и с мусором, непонятно. Вот эта земля под приют, деревья рубить нельзя, зато приют построить можно, не знаю где, конечно. пойдем пройдемся, посмотрим. Может быть, найдем какой-нибудь Не, ну вот там, где ты стоишь, можно, в принципе, ну, две будки запросто поставить. Нельзя. Нельзя? Не. Почему? Потому что метр квадратный как минимум это будка. А, и еще поддон. Два метра это площадь для собаки выгула. А. -а, -а. Даже одну собаку сюда не попали. Пойдем дальше погуляем. Не менее двух квадратов? Ну, вроде было, по крайней мере, раньше так. Сейчас вроде как что не больше, что не 8 квадратов. Так у вас тут получается приют для грибов, ягод, да? да? А грибы же это животные? Смотря как на них посмотреть. Где-то я такую трактовку читал. Благородная земля, потому что тут везде муравейники. Ну да. О! Ну лес натуральный он. Да что у нас черника? Да. Голубика? Черника. Черника растет. Ну точно приют для Это О. Как она? Для дикоросов. О. Приют для дикоросов. много. Рябина. Не, ну все, это уже лес конкретно. Тайга. Ну, что тайга. Земля под приют. Да где приют? Это тайга. Ну вот, вот это вот земля под приют. Да Я тебя могу... не вижу даже за деревья. Я вот. могу открыть кадастровую карту Но. и показать, что это мы находимся на участке земля под приют. Сейчас тебе покажу. Такой участок замечательный. Ты подожди, а то что потеряемся тут? Нет, одна тропинка. Ты же в маскировке, а я-то это. Я же за камерой слежу. Тут прям. Не, ну это реально непроходимый лес. Где тут, где тут строится? А вам же еще, получается, по этим, по. Я так понял, по составленному акту следует так, что вам, по идее, вот здесь вот капитальное строение нужно возвести, правильно? Да. А, где? Ты что, не видишь, что ли, где? Он тут звонк фундамент залит. В виде черники? Что, не видно, да? Нет, не видно. А ты суслика видишь? Ну о чем ты говоришь, если, вот, кир... если Роза на нас не видела, как, вот. мы можем... как мы можем фундамент здесь увидеть? Вот понимаешь, вот глядя на всю вот эту вот красоту... Да хватит жрать-то уже. Как это можно вырубить, уничтожить? Это, мне кажется, единственное место в городе осталось, И вот так можно выйти и ягоду поесть. И вот так вот деревья еще растут. Куда еще? Фу, -фу, фу Нефтегаз не добрался. Ну как не добрался? Я ж только что заснял нефтяные а, эти. Ну, вон они. Да. Не, а вот здесь пока еще нет. А может, здесь, здесь бочки зарыть? Так ты мне объяснишь, что это за бочки-то? Почему? Кто, кто там роет? Вообще, Вообще, по идее, я вот посмотрел, походил, там какие-то реальные окопы. Такое ощущение, как будто я такие окопы видел, вот когда страйкбольную это, игру играл. Да. То по есть... одним данным говорят, что на четвертом участке раньше якобы стояла котельная, еще в советское время. Там ну, там есть Там есть какой-то фундамент. Да, фундамент там много. Вот, действительно было какое-то капитальное строение. И говорят, что якобы где-то там на участке закопана бочка двухтонная отработкой с маслом. Якобы котельная, это было аварийное топливо, якобы котельная работала на отработке. А По другим данным, какие мы нашли документы на этот участок, в 80-х годах здесь были капитальные гаражи то есть не вот эти жестянки а именно капитальные стоит там есть фундамент все действительно блочный хороший как бы глубоко зарыт землю сюда регулярно приезжают черные копатели копают металл перекопали там на том участке пол леса она а, находит черную нефть а, Находят, да, до в итоге нефть Ну мы тут гоняли отсюда был им парень он сейчас устраиваться в СИН кинологам. Когда мы Куда? куда? Федеральная служба исполнения наказания рота охраны в исправительную колонию. И нам приехали, как раз были сотрудники полиции, их задержали. И мы как раз в этот момент подъехали. Мы а, заявление, сообщение о а, том, что здесь раскопки, было минимум за два месяца до вот этого, когда мы тут увидели с ними. Участковый появился где-то месяца через три здесь, после нашего сообщения. То есть мы неоднократно делали сообщение в 102, что здесь раскопки какие-то. И только где-то месяца через три полиция сподхватилась сюда все-таки приехать. Терял был отказной опять. Ну, есть Мы уже к этому привыкли. А -а -а. Скоро этот материал я с ним ознакомлюсь. Разлив нефти зафиксировали и назначили штраф именно вам. Да. Как всегда, второй участок выделен за мусореный, без акта передачи. Ну тут еще нефтяные разливы, мусорки, М -м -мусорки ямы, фундаменты. Да, тут вагончики стоят какие-то собаками, тут собаки бегают. Это все приписали нам, естественно. Что это все наши мы за это должны нести ответственность. То, что тут горы мусора кем-то были свалены еще до заключения договора на аренду Земли, теперь за это тоже мы отвечаем. В итоге, я так понимаю, администрация находит э, людей, которые хотят э, взять в аренду участок земельный. Они выбирают участок по позагаженнее, угу. то есть несанкционированную свалку городскую, незаконную, и передают. Потом этот человек должен по договору содержать участок в надлежащем состоянии, то есть убраться там. А пока он убирается, а они он ему. Убирается, на него в этот момент делают штрафные санкции. Сообразно назначить наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей как на юридическое лицо. Потому что невозможно взимают, убрать все. Взимают аренду. Взимают аренду. Штрафные да. санкции. А потом передают документы в суд и когда человек убрался на участке, ему просто О -о. взимают участок. Класс. Супер бизнес. Да. Елочка, мне нравится, да. Так подожди, вот, вот, вот здесь вот что, получается, веткабинет, да, да. В, в, вот, вот здесь вот веткабинет можно, да, да поставить? Вон там, вон карантин включали, вот, стационар. Подожди, вот здесь вот вольеры, да, получается. Да. А, а, а вот здесь вот прямо вот на месте этого дерева, это ну наверное, скважину можно да, пробурить. Но дерево-то нельзя трогать, как что-то скважину-то бурить? Зигзагообразного по дерево. А вот тут, я думаю, это будет мусорный бак стоять, да? У ну, договор заключен. Должна быть площадка для выгула. Ну, наверное, лес и выделили с умыслом, что это площадка для выгула, нет? Ну, давай я сейчас маленечко отойду в сторону. Ты отвернись. Ага. Потом найдешь ты меня. Для вот ради интереса. Не. Собака примерно в овчарке черно-коричневого цвета. Ну да. Вот найдем мы ее потом здесь? Нет. Нет, я тоже так думаю. Но вот сейчас уже солнце почти зашло, то сейчас, возможно, и мы и потеряемся. Возможно. Тут лес такой густой, что здесь сказ заблудиться в трех соснах – это действительно. Если не знаешь направо, вот тебе, пожалуйста, три сосны прекрасные. Ну вот сейчас к ним повернемся маленько не в ту сторону и все, и выйти уже будет проблематично. Ну лес высокий, давно стоит. Ну ясно, короче. О, какая крупная, черная ягода Сибири, черная ягода, черная нефть, черный приют, черная администрация. Вот это вот нефть, это нормальная. Подожди ты хрен тут хрен о, о, Отличный пример, вот такую землю опять приюту выделили. Эй, что у нас? Это городская свалка. Да, не, это приют новый. Да. Новый участок для приюта. Такое чувство, как будто собираются всех бомжатин, везли все сюда. Вон даже миска есть, собачья. Да? Ц... Цветочки растут. Ну, Вон миска собачья. Где? Вон. Электрическая. Ага. На чайнике. Ну все. Начало положено. Миска, вон, вон еще одна миска Две миски есть, все Можно приют открывать А вы планировали вот эту яму залить водой, да? Да, было бы здорово ну типа водоем для собак, да? Да. Вон они тут гуляют. Это опять беременна. Еще щетки будут. Еще придется кого-то кстати. А в итоге, видишь, кто-то... Да не ковыряйся, что ты делаешь? Слушай, а мы тут детали от капитана не найдете. Слушай, а. я, я так понял, мусорка от слова мусор. Да? Это что, это какое звание? Капитан. Капитан, капитан, капитан, улыбнитесь, да? Это прям как в этом в китайском фильме. Погоны надо! чем делать. Да я вижу, что полицейский. Погоны надо! Слушай, не зря приехали. Пса спасли, погоны нашли. Это кто выкинул-то? Кто додумался? А? Кто у нас недавно в звании капитана ушел на, это, на пенсию? <сannot> <сannot> а? По собственному. Вроде отдел э, -э, э расформировали. Недавно. Сорвали прям. Сорвали? А, ну да. И дать кто-то провинился. Че, с собой заберешь? -то? Да. Зачем? Трофей. Трофей? На приют повесь На дверь, на вход в приют Реальный трофей В рамку и на это На дверь, знаешь, какая трофей охотника Что тут, получается, вещи, да, чьи-то лежат? Да, вот здесь Сейчас же, получается, закопаны там обувь, одежда, он, стул. То есть ну, я, я предполагаю, что это чьи-то вещи, да, возможно, судебные приставы вывезли? Ну, не знаю, судебные приставы. Вот. Мебель тоже сюда, это все в один момент все скинули. А, ну тут все засыпали, получается. Ну, это вот это вот засыпали. Вот они тоже ямы, это вот э, эти ямы образовались, да, когда вот тот нефтяной разлив. Мы здесь копали специально. Я так понял, что вот эти вот ямы выкопали, чтобы техника не могла никуда туда проехать. А, здесь дорога была? Да, вот она дорога. Вот сюда вот так. Вот яма. И рыли. Вот там сразу к вагонам mm -hmm. Ну, эту яму уже подкопали, потому что она прям была большая. Лежат вещи. Там спортивный костюм, рюкзак, мадам какой-то. Обувь, одежда, волки, там спортивный костюм, шовки были, туфли, тумбочки. Ну это вот. похоже на то, что кого-то выселили. Возможно. А что ты с погонами будешь делать? В рамку поставишь? Да. На приюте. Нам не страшен серый волк да. Типа не входите, злая собака Откусит, откусит вам погоны Да Ну-ка покажи еще раз Да А слушай, а там это, Я не знаю, я же не служил никогда в этом. Там же номер какой-то должен быть на ну, звездочках там внутри под mm -mm. ними нет mm -mm. Дефицировать невозможно mm -mm. если где-то есть заявление о пропаже капитана а -а -а -а. <связывается> то возможно он здесь <связывается> <да>? <связывается> возможно я, <связывается> я не удивлюсь этому <связывается> ну, откуда-то же они здесь велись кто-то же вывез мешки с погонами капитана или он выше звание получил майора ну, и зачем? сам и сам себя сорвал погоны да зачем то выбрасывать нет так сорвано не не просто снято а выдрано да, да. вместе с рубашкой с мундиром это мундир или рубашка это скорее мундирные а не череш что, что его знает номера нет звездочки вот так вот, вот густики звездочка зачем зачем зачем не снимаем звездочку четырнадцать партия 14 по-моему прошиты были Если были пришиты, значит, человек долго в них ходил. Значит, они были как это, зафиксированы. Потому что в основном сюда продевается пуговица. И под нижнюю лямку там либо булавка вставляется, либо еще что чтобы можно было их снимать. Mm -hmm. Эти были пришиты. Так что, скорее всего, это с кителя. И Не шелести. Не с рубашки, а именно с кителя. Потому что рубашка стирается чаще, и погоны снимаешь, когда стираешь. А китель, ну... Чего? Он, под... Он на... на рубашку одевается, его не так часто пачкают. Не, Макс, а что ты жалуешься? Ты смотри, какой тебе трофей достался. Шикарный участок. Погоны капитана. Что, служить пойдешь? Туда? Нет. А? А ты жаловался, плохой участок, плохой участок, Слушай, там... а может генеральский найдешь? Нашли погоны капитана, а где сам капитан? <свят> ну раз сорвались, знаешь, что-то с капитаном случилось. Не, ну просто там много мешков странных. Да, так там может какие-нибудь персональные данные, я не знаю, может компромат там какой-то. Не зря же тут он это. кладоискатели копали ковшом, возможно погоны искали. Так это, наверное, это от моста. Вот тот мост, который снесли это скорее всего от моста. Ну да, вот мост шел. Вот так, вот так вдоль моста шел. Какой мост? Это, это ваш участок, да? Да. И что вы, с, вам вот с этим делать? Это вот это уж убрать, это невозможно. А может вот здесь вот дырочку сделать и это будка получится. Да, может, там полы внутри? Нет, конечно, это капитальное строение. Видно же сразу. <с. <с. Вон оно как это. Фундамент сварь. Как пирамида сделана, три ступени. И что, и что с этим делать? Вальеры вот на этом строить. А это, ну, этот я так понял, тренажеры для собак, да? Угу. Таскать. А вот это вот, тут тут? Вот, это я так понял. Материал для строительства вам подогнали, да? Кстати. вот, Да, вот смотри, какая шикарная пассивка. Все, шутки-шутка, между вот такого вот действительно можно наслаждать действительно можно половину приюта какое-то приют. по... какое помещение делать вот начало приюта положено а вот это я так понял постилка для... для собак угу. мягкая такая тихо тихо не трогай люди не свиньи люди потому что они загадили природу я этот момент видел во сне ты вот эту фразу сказал прям. Свиньи так не делают. Прикинь. Прям вот эту фразу я слышал во сне. Я помню, я проснулся, я думаю, что за херню говорит. Ни херню. Это у меня не херня. Не, ну тогда-то я вообще тебя не знал. И в помине это года три, наверное, было назад. Ну а как еще? Свиньи так себя не ведут. Называть люди свиньи это неправильно. Люди гадят, потому что они загадили все. Вот с этими вагонами, вот этот вагон, не наш, эти ровно по границе. Это вагон нагонял на него. Ну, она просила, и про нее вообще ничего не расскажет. А Мы сейчас из за нее получим штраф. А -а -а. Так что теперь про нее мы все рассказываем. Ну, почему-то вот, вот тут собаки не ну, вот, вот. А вон внизу собака какая-то. Да. Да, а -а -а. вон внизу. Это тот, который гулял-то. Живые? Ну-ка. Да. Подвинься. О, в той комнате дальней. О, какой-то бардак. Это можно показать? Не знаю, в прошлом году у них игрались. А, а. а вот это все можно показать? Ну, это Валя загадила. Это ее. О, мужу. По вопросам они... Че ты, Че ты, Че ты, Че ты? Кушай. Че? Где хозяйка? Где хозяйка? А? Где хозяйка? Че молчишь? Вот из-за того, что мы решили помочь Валентине Лунёвой, да. нам сейчас могут инкриминировать жестокое обращение с животными. За что? За то, что не заперти Заперти? Да. А вон висят замки на вагонах. Собаки, действительно, это, да, это жестокое обращение с животными. Только не с нашей стороны. А со стороны вашего субарендатора? Ну, мы не можем ей передать субаренду, потому что она не является приютом. А вообще она как здесь учтилась? Самозахват. Самозахват? С 13-го года они здесь стоят. Ну, вы не возражали, чтобы она сюда заехала? Когда нам дали землю, они уже здесь были. А-а-а. Подожди, подожди. Вам выделили землю. Подожди. Вам выделили землю с разливами нефтепродуктов вон там вдалеке, да, с траншеями, с окопами, с мусоркой и вместе с балками, с собаками. Сколько тут собак? Четыре? О, говорят, что да. С этим железобетонным капитальным фундаментом, сколько там опор? Штук 20? Ну, Где-то так. Может, даже 30. Даже больше, наверное, мне кажется. Да. 3, да они... Дорога, которая проходит прямо по вашему участку. Ну, да? Не тут дороги. Несколько раз тут дороги проходят. И идти на дорогу. Получается, вместе с тремя балками, вместе с собаками, вместе с жестоким обращением да. и вместе с субарендатором. Ну, да. Неофициальным, так сказать. Шикарная земля. Не... А, еще есть еще лесом непроходимым, где хрен что построишь. Да. Ну, вот как бы вот тут-то можно еще что-то построить, то позволяют участок. А там, ну, даже если бы можно было бы вырубить что-то, ну, не знаю, у меня бы рука не поднялась. Нет. Пусть лучше я здесь бы поуявился, где-то как-то придумал, куда-то собака сидит, но там нет. Еще и аренду с вас взимают 800 тысяч в год. И влепили вам штрафы уже. Да, предписание за мусор, который вот мусор. А и что такое? Это ее вагонов мусор, да? Да. Так она утверждает, что она убиралась в вагонов. Там в той яме мусор. За это нам улепили штраф, за вот этот нефтяной разлив. Ну, за мусор пока что не улипили штраф, предписание было. Uh -huh. А за вот этот нефтяной разлив уже было на рассмотрение уже должны, наверное, вынести какое-то постановление по поводу штрафа нам. За вот эти, вот буквально сегодня позвонил Светнадзора, позвонили, нам сказали, что у нас на участке вот содержат собаки, жестокое обращение, животное. Да, они предложили Валентине, чтобы она как-то решила этот вопрос. Она не отказывает, что это ее собака, что это ее почему почему у нее имеются документы, на эти угоны Они официальные ее нефтегаз и передал в свое время уже очень давно они номерные вот у них есть номера на вагонах технадзоровские вот они предложили чтобы она передала собак отсюда другое заведение сначала она согласилась она вроде бы как бы спокойно сначала начала на это реагирует что да да, надо их убрать потом обвинила нас вообще абсолютно всех смертных грехах мы тут ломаем ее вагоны мы травим ее собак, мы тут подкидываем трупы, на свою землю мы подкидываем трупы. Это с ее слов так было. Что тут? как будет это все развиваться дальше, я не могу сейчас сказать. Вот с этими вагонами, ну что-то в любом случае нам придется решать. Потому что опять мы получим штраф, а опять мы, это может дойти до уголовного дела. Так как на нашей земле располагаются эти вагоны и нам могут инкриминировать жестокое обращение животных. То есть мы, по сути, снимаем это видео для того, чтобы предупредить общественности и администрацию о том, что вашей вины в данной ситуации нет. Правильно понял? Ну, то, что нам администрация и все эти надзорные органы инкриминируют, если углубиться в самое начало, да, там по базовой выделили городскую свалку и инкриминирует нам не облагораживание территории, чтобы облагородить тут ребята с администрации. Приведите территорию в порядок изначально. Выделите участок нормальный. Не городскую свалку, которую мы должны потом убирать за свои средства, своими руками, а потом еще вам за это штраф платить. Да это с вас надо штраф взимать. И не буду я бояться этого говорить, я буду постоянно это говорить. Здесь тоже выделили. Вы хоть знали, что здесь находится. А вы знали, что здесь находится. Прекрасно знали. Почему вы не позаботились что вы передаете? Вопрос такой вот к администрации. Почему вы заблаговременно не привели участок в надлежащее состояние, а потом начинаете штрафовать? Это к вам вопрос, а не к нам, почему мы не содержим участок в надлежащем состоянии? С вами подписали договор аренды, но при этом акт акта, прием... передачи нет. акта приема передачи земельного участка нету, отсутствует? Есть договор аренды, акта приема передачи нет. При этом плату уже взимают. Да, ни на тот, ни на этот участок нету. На тот тоже нету? Нету. И вас оштрафовали за то, что... Да, это как так? Вот так так Все, Все риэлторы, все знают, что квартиру никто, сделка не считается завершенной, пока нет акта приема передачи. Ну, это вот вопросы к администрации, как они передают участки земельные. Жесть. Вот. Но это не капитальное строение, это какие-то плиты валяются, да. непонятно откуда. Есть, воз... уже давно. Да, это возможно какой-то мост был, да? Росли в землю. Да. Вот Что-то прям. Ну, реальные катакомбы. Вот какая-то плита типа. Это тоже на вашем участке, да? Да. Вот прям хорошая, монолитная, прям плита. Здесь можно избушку построить, кстати. Ну, болок поставить. Выровнять, да. Но опять же, тут, тут все, вижу, деревнями поросло. И как тут что ставить, Классно. вообще непонятно. Ну что этот? Палатку можно поставить? Да. И бардовский фестивали устраивать. Ага. Тот 13 участок, естественно, как бы, ну. Я не могу ничего сказать. Что, скажи, отличный дикорос, черника. Да, ягода там вот такая вот, классная. Да. Грибов, к сожалению, пока не нашел там, но ягоды там очень много. Не приезжайте туда. Нельзя, мы вам не разрешаем. Вон там он видно опять же муравейник. Да, если приедете, не заблудитесь в мусорке. Это да, там в этом лесу и в соседних мусорках очень легко заблудиться. Что могу сказать в итоге? Люди, которые планируют взять в аренду земельные участки у администрации города сургут района изначально смотрите на эти участки берите представители администрации города едите на этот участок прописывайте свои претензии а потом только снимайте, уже, на, снимайте на видео да, снимайте фиксируйте это все на видео и только потом с устранением этих претензий Берите участок, а не так, как мы. Нам сказали, там ваша земля. Все. Когда мы приехали на эту землю, когда мы ее нашли, по итогу, оказалось, что там городская свалка. Это вот на базовой. Здесь тоже нам выделили участок. Мы приехали летом, а тут тоже свалка. Хотя назначение земельного участка для приютов. А договор когда заключался зимой? Все? Вот это я не могу тебе сказать. Это у Ангелины Игоревны нас спрашивать. Все под снегом было. Вы вообще не, не смотрели что ли участок? Слепую взяли? Ну, мы его видели, но как бы, не вот так вот. Вот, здесь, вот этих нефтяных разливов не было. Здесь на этой дороге копок вот этих вот не было. Тоже копали, много видно было. То есть, ну, более-менее участок был в нормальном состоянии. Потом а... вот начались вот эти помойки, свалки. То есть, ну, когда мы еще не думали про этот участок, что он достанется нам. А если подписываете договор, то обязательно пишите, что участок полностью не осмотрен. Акт приема передачи требует... Да, и акт приема-передачи. Да, что... И прописывайте обязательно в договоре, что акт приема-передачи пока еще не подписан. Участок не принят полностью. Угу. Ну, какую-то такую фразу. Да. Юристы знают эту фразу. Очень большая площадь, нет ресурсов огородить эту площадь. Огораживать 2,5 гектара, ну, это очень дорого обойдется. Сейчас, первым делом надо решить вопрос вот с этими вагончиками, с этими собаками. Вот, а дальше уже будем смотреть, будем все-таки здесь строить, планируется строиться. Тут и приют, и спортивно-тренировочная площадка для животных. Все? Все. Благодарствую. Ну,